то это, конечно же, огромный хайп, это, для него это полезно, он получает дополнительный приток а, аудитории. Но для двух народов это очень а, вредная тема, потому что начинается поливание грязью. И вот это вот то, что происходит сейчас в комментариях, в различных группах, там, в, под его публикациями, это типичный пример особи. Тумсо специально не читает про Тамаева, говорит, да нет, я, я, честно говоря, не видел, что вы писали, но это тема, которую я тоже а, хочу озвучить. Вчера в Махачкале а, известный блогер, чеченец, Асхаб Тамаев, значит, с ним там произошел инцидент, когда его ударили, и в трех местах сломали ему скулу, и, разумеется, ну... Такие вещи, конечно же, приводят к огромной фетне, и человек, у которого, по-моему, миллионов-пять подписчиков в Инстаграме, почти три миллиона в Ютубе, разумеется, когда что-то такое случается с ним, то это, конечно же, огромный хайп, это, для него это полезно, он получает дополнительный приток аудитории,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 И то, они начали призывать друг друга о, о мухаджары, кричали мухаджари, за своих, призывая своих против ансары. Ансары э, говорили о ансары. И когда пророк Милимой гласанье Аллаха услышал это, он сказал, что воистину это э, призыв Джахили. Это вот та самая, вот классический пример этой особи, когда одни призывают, говорят, о чеченцы, а другие говорят о дагестанцы. Они говорят, да, там, мол, поступил неправильно, но это вот он же наш, и мы должны, значит, теперь там что-то сделать. А вторые говорят, ну да, вот поступил у нас там, он неправильно, но он же наш земляк, и мы не позволим теперь с ним что-то вам делать. Вот такие вот разговоры, это, это типичное зловоние, от которого нужны люди здравомыслящие, то есть на братья. Я сейчас перейду немножко на такую религиозную а, тему. Братья из числа дагестанцев, чеченцев должны понимать, что это не, не наш уровень таких разговоров. Мы должны быть где-то над этим. Большинство людей, к сожалению, невежественны. И они, конечно же, переходят на такие эмоции. Но братья должны сохранять вот это вот трезвое, трезвое мышление и быть над этим. Никаких разговоров двух в контексте двух народов быть здесь не может быть. не может быть Здесь есть конкретный инцидент конкретных лиц. И вот даже если какие-то а, разборки, да, сленгово скажем, происходят, то они происходят в рамках вот этих вот лиц. То есть здесь неуместно переводить это на, на какие-то народы. Теперь ну немножко нужно коснуться да, того, что там произошло. И... А, мы не будем сейчас вдаваться именно в эту тему, я хочу из, из этого перейти на, на другую, более важную э, тему, кто, кто, которая имеет прямое отношение к тому, что произошло. Это вот очень хороший пример. Смотрите, приехал значит, туда этот э, Тамаев и припарковался, э, не просто припарковался в неположенном месте, а он припарковал свою машину таким образом, что заблокировал выезд там, одной или двух машин. Очень важный момент. Это не просто ты припарковался там, где запрещено. Это, это проявление неуважения к людям. Когда ты блокируешь выезд, тебе плевать, что... А может быть, там очень срочно, вот именно в этот момент, когда ты ее припарковал, и пошел, как, как объясняет сам Томаев, ему там нужно было что-то очень быстро купить. Он думал, что зайдет в торговый центр, купить там что-то себе из одежды. Но это не тот даже, понимаете, это не та ситуация, когда ты останавливаешься перед магазином, чтобы забежать, взять булку хлеба и сразу вот обратно сесть, когда ты видишь свою машину, и в случае чего там, если кто-то должен выехать, ты можешь сразу выйти. Это не та ситуация. торговый центр, куда-то -то там на третий этаж уже успел даже подняться, то есть это, ты по-любому блокируешь выезд на длительный, на длительный период. И вот в это, в это самое время, возможно, этому человеку, Нужно будет очень срочно куда-то поехать, и ты ему перекрыл выход. Поэтому, конечно, то, что он сделал, изначально очень неправильно. Но это, конечно же, не оправдывает того, что его там а, ударили. Как бы там ни было, человек вообще был один. И лучшее, что нужно, нужно было, можно было с ним сделать, это а, в поучительной форме. Это все можно было бы, конечно, не доводить до этого, но смотрите. Теперь переходим да, к главной э, теме, о чем я хочу поговорить. Почему подобное не произошло бы и не произойдет в Швеции, в Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Бельгии? Почему здесь мало торговых центров или здесь мало машин? Или что помешает шведу или мне, допустим, вот так вот поставить машину? и зайти в торговый центр. Что меня э, придержит от такого поступка? Вот здесь, вы, вот этот вот самый важный момент, вы сейчас многие из вас могут подумать, что это не столь важно, да? но вина в первую очередь лежит на государстве. Здесь так не поступлю ни я, никто э, из проживающих в Швеции, потому что... Государство подошло к этому вопросу так, что оно сделало вот этот вот сам поступок для меня неудобным. Смотрите. Я, если таким образом... Вот смотрите, что двигало Томаевым? Двигало Им двигала спешка. То есть он руководствовался вот, вот так приблизительно. Он думал, так, мне нужно очень быстро забежать, купить там что-то. А если я сейчас буду искать место, где припарковаться, то на это я, я потрачу время. Плюс, если оно будет где-то далеко от торгового центра, я, значит, мне придется оттуда идти пешком и опять потеряю время. То есть он руководствовался отсутствием у него времени, спешкой. Смотрите, что сделали, допустим, Швеция, как как этому подошло государство. Государство сделало для меня вот этот вопрос спешки, есть, когда у меня стоит такой выбор, так я спешу. Давай-ка я лучше вот сейчас брошу здесь автомобиль, заблокирую выезд двум каким-нибудь или одному там автомобилю, зайду, быстро куплю, на это я потрачу там 15 минут полчаса, выйду и уеду. Вот смотрите, что произойдет, если я так поступлю? Произойдет то, что человек, который должен был выехать или даже любой другой, или там... Специальная служба, которая проверяет, оплачена ли парковка, правильно ли парковка, Люб, в общем, любой человек, он увидев вот такую вот наглость, такое нарушение, он просто позвонит в полицию. Может быть, там сфотографируют да, для отчета. То есть, он позвонит в полицию, и никаких вот этих раз разборок у меня там не будет. Он позвонит в полицию. Допустим, что полиция не приедет туда, не успеет, может быть, я раньше оттуда склазану, да? если успеет, то они приедут и эвакуируют автомобиль. Но если даже они не успеют, я приеду обратно, сяду, уеду, меня первый же патруль остановит, и что произойдет дальше? Дальше меня заберут в отдел, либо, может быть, там же на месте. Очень долго будет происходить весь этот процесс. То есть я потеряю гораздо больше времени, которое я хотел вон там выиграть, забежав в этот торговый центр, я хотел выиграть там 15 минут, в итоге я потеряю очень много времени и еще получу штраф. Почему это не ограничится штрафом? Почему я не акцентирую внимание на штрафе? Почему я не говорю, что штраф меня удержит от того, чтобы припарковаться? Потому что люди, есть богатые люди, а, тем более такой как Томаев, он как бы ну, человек не бедный. И, и многих штраф бы не удержал. Он бы подумал, да, ничего страшного, заплачу там 100 евро, там 150 евро, 200 евро. Не проблема. Но потерянное время его удержит. Здесь все не ограничится, просто, просто выплатой и штраф. Теперь, что произойдет дальше, если он будет систематически так себя вести? Если он вот, возьмет себе за, за обычай вот так оставлять машину? Второй раз он такое сделает, ему за рецидив... Может быть, больше штрафа выпишут, а может быть, уже на второй раз у него изымут права и скажут, «Чувак, ты не усвоил правила дорожного движения, тебе нужно снова сдавать на права». Когда это произойдет, на второй раз или на третий, я не знаю. Но если полиция поймет, что он одно и то же нарушение специально делает, то есть его не удерживают те меры, которые против него предпринимаются, его отправят на пересдачу. И...